Термины «интроверт» и «экстраверт» первый раз были введены психиатром из Швейцарии Карлом Густавом Юнгом в 1920-х годах. По словам Юнга, экстраверт ищет контакт с окружающим миром. Интроверт же, наоборот, направляет психическую энергию вовнутрь. Юнг верил, что ни один человек не является на 100% экстравертом или интровертом. В нас присутствуют обе черты. Однако большинство людей склоняются либо в одну, либо в другую сторону. Если в ком-то одинаково выражены обе черты, то такой человек является амбивертом. В 1960 году психолог Ганс Айзинг дополнил идею Карла Юнга. Он утверждал, что основное отличие между интровертами и экстравертами заключается в том, как они получают и перезаряжают умственную энергию. От природы у интровертов более высокий уровень мозговой активности, и поэтому они испытывают большую нужду в укрытии от внешних раздражителей. Погружаясь в себя, они накапливают умственную энергию. Нейронная активность экстравертов ниже, и они компенсируют ее, подвергая себя внешним раздражителям. Так они подзаряжают свои внутренние батарейки. Рассмотрим отличия на примере двух вымышленных детей. Джей – экстраверт. Он любит находиться среди одноклассников. Ему нравится быть центром внимания и общаться с друзьями на разные темы. Он организовывает игры по футболу с незнакомцами, а после идет играть в пинг-понг с кем-нибудь еще. Благодаря социальному контакту он получает умственную энергию. Анна интроверт. Когда все вокруг играют, она любит сидеть одна и наблюдать. Дома она выращивает растения в саду совершенно одна. Вскоре она становится настоящим экспертом в этой области, но это ее секрет. Для подзарядки батареек ей нужен покой и тишина. Интроверты не всегда застенчивы, даже когда кажется, что они пытаются уйти от разговоров. Например, Анна вовсе не застенчивая. Она не боится разговаривать ни с кем, даже со взрослыми. В большой компании людей... Когда разговор становится поверхностным и неловким, ее это сильно утомляет. Ей хочется удалиться и погрузиться в себя, чтобы восстановить энергию в тишине. Джей любит, когда вокруг него много людей. Переключение с одного разговора на другой стимулирует его. Некоторые эксперты утверждают, что экстраверты и интроверты используют разные отделы мозга для формирования мыслей. Экстраверты используют кратковременную память и поэтому способны быстро найти связи. Поэтому Джей говорит быстро и много. Он кажется умным, потому что его мозг всегда быстро находит ответ. Однако он часто говорит, прежде чем подумает и позже меняет свое мнение. Люди, похожие на Анну, работают сообща с головой и тщательно отсеивают информацию в долгосрочной памяти. Ее идеи гораздо сложнее и требуют времени для формирования. Поэтому она сначала думает и затем говорит. Если турист спросит направление у каждого из них, Анна потратит время на поиск лучшего ответа, а Джей быстро предложит несколько вариантов. Хорошие преподаватели и успешные бизнес-руководители знают об особенностях интровертов и экстравертов и стараются развить их сильные стороны. Когда задается вопрос, их просят подумать минуту, прежде чем отвечать. Таким образом, экстраверты учатся формулировать свои мысли перед тем, как ответить. А интроверты используют это время для практикования публичной речи. Во время мозгового штурма они придерживаются правил или передают указку, чтобы Анна тоже участвовала. Работа в группах может помочь обоим темпераментам. Представим, что в одном проекте экстраверты и интроверты работают вместе. Джей учится у Анны обдумывать свои идеи, чтобы у него зарождались более глубокие мысли. Анна, в свою очередь, учится у Джея быстрым ассоциациям и способности мыслить и говорить спонтанно. В следующем проекте вместе работают те же темпераменты. Теперь они замечают свои черты в другом человеке. Если в команде со схожими характерами возникают проблемы, интроверты должны высказаться, а экстраверты должны сперва поразмышлять. Преподаватель Рудольф Штейнер практиковал эти методы вальдорфской педагогики в школе. Исследование психолога Джерема Кагана о темпераменте младенцев говорит о том, что мы сохраняем многие черты характера, с которыми рождаемся. Он проверил различные раздражители, такие как громкие звуки и плохие запахи, на 500 детях. Около 20% детей начинали плакать или нервничать, 40% не реагировали, и реакция оставшихся 40% была посередине. Спустя несколько лет был проведен второй тест, который показал, что дети, которые слабо реагировали, вырастали экстравертами. А что насчет тебя? Считаешь ли ты себя интровертом или экстравертом? Или ты думаешь, что это все неправда? Поделись своим мнением в комментариях! Миллионы студентов со всего света посмотрели видео Спраутс для лучшего обучения. Тысячи учителей воспроизводят их на уроках для создания проектов. Волонтеры на Ютубе перевели их более чем на 25 языков. Наша цель – популяризировать обучение на практике на уроках во всем мире. Если ты хорошо излагаешь мысли, любишь преподавать и хочешь помочь нам создавать выдающийся контент, свяжись с нами. А чтобы поддержать наш канал, заходи на patreon.com/sprouts.